американский журнал rolling stone обожает составлять разные списки и так как журнал музыкальный то и списки тоже к примеру у них есть огромный список 500 лучших песен всех времен а на их сайте есть списки 100 лучших песен каждого десятилетия сегодня мы с вами разберем пятерку лучших песен нулевых и найдем что-то полезное для вашего английского хотя подождите наверняка вам будет интересно услышать мнение музыкального эксперта он и про музыку и про английский может рассказать антон передаю слово тебе привет сегодня разберем пятерку лучших песен нулевых и найдем в них что-то полезное для вашего английского, а в конце выясним, какая из этих пяти песен самая классная претендует название главные песни нулевых. В общем, заваривайте чаек, будет интересно, с вами онлайн-школа English Show, Антон, и мы начинаем! Пятое место у британской певицы M.I.A. и песни Paper Plants. Короче, привет Дурову бумажные самолетики. A Now we're that fame. Все победители. Сейчас мы создаем эту славу. Слово fame означает славу или репутацию. Еще можно перевести как молва. И есть такое выражение to fame, стать известным. Книжное выражение в общем. Он стал известным в 90-х как телеведущий. Кстати, в песне подняты серьезные вопросы об иммигрантах и отношении общества к ним. В одном из интервью MIA сама сказала: It's about это о людях за рулем такси, живущих в халупах, кажущихся угрозой обществу. Однако это не так. Ведь к моменту, как ты закончил 20 смену, ты так устал, что ты просто хочешь вернуться домой к своей семье. Кстати, после этой песни стала саундтреком к фильму Slam Dog Millionaire, или как мы его знаем, Миллионеру из трущоб. Мне кажется, это самый популярный фильм в списке любимых фильмов. Вот кого не спросишь, у каждого второго именно этот. Четвертое место в списке лучших песен нулевых у группы Outcast и песни с очень многозначительным названием Hey Yeah. Тем не менее, там тоже встречается интересное слово. Спасибо Богу за маму и папу, за то, что они держались вместе. We don't know how. ведь мы не знаем как. Глагол stick часто используется в значении приклеивать или наклеивать, типа стикер. Ты использовал клей-пистолет, чтобы прикрепить рисовую бумагу к переплету. Но еще мы можем сказать stick to, это значит держаться кого-то или чего-то, например. Stick to the plan. Держитесь плана. Или вот дельный совет от Ватсона. Давайте придерживаться того, что мы знаем, да? Придерживаться фактов. Кстати, год назад девушка по имени Элизабет выложила в ТикТок видео под названием Songs That hit Different When You Know What They're Written About Песни, которые воспринимаются по-другому, когда вы знаете о чем они. Согласно ее теории, эта веселая танцевальная песня на самом деле очень грустная. Якобы в ней поется об отношениях, в которых люди не любят друг друга, а просто боятся остаться одни. Он говорит о том, что люди остаются в соборе современных отношениях, потому что не хотят быть одни, они а потому что любят друг друга. Главное, не портите переводом другие веселые песни, типа Лобамбы, иначе под что будут устраивать убогие конкурсы для пьяных людей на корпоративах и свадьбах непонятно. А еще она сказала, что ребята из Outcast добавили пасхалку в песню в строчке. Don't want to hear me, you just want to dance. Вы все не хотите слушать меня, вы хотите просто танцевать. А после того, как видео в ТикТоке стало вирусным, группа выпустила вот такой твит. На какую-то часть это песня ABAP, песня для танцев, а на большую часть the saddest song ever written. Самая грустная когда-либо написанная песня. Вообще, песни и фильмы на английском – это крутая возможность выучить язык. Вы расширяете словарный запас, лучше понимаете на слух и схватываете правильное произношение и интонацию. Именно поэтому свечкой совершает свои колебания. Нет. Именно поэтому школа English Show создала курс для изучения английского по всемирно известным фильмам. Что это такое? Это учебная программа, в основе которой вся необходимая грамматика английского. Но вместо скучных и часто устаревших примеров отработки тем методисты English Show взяли 74 известных фильма и разобрали их на аудио и видеофрагменты. То есть вы узнаете новые слова, отрабатываете грамматику, учитесь слышать и слушать со своими любимыми персонажами Джеком, Вор... простите, капитаном Джеком Воробьем, Спайдерменом, Марти Макфлаем, Доком и множеством других. А еще English Show открывает каждому студенту доступ к проекту с носителями и к разговорному клубу. А значит, у вас будет разговорная практика не только с преподавателем, но и с другими людьми. Так вы прокачаете все сферы английского и научитесь свободно разговаривать. Кстати, вводный урок курса бесплатный. Нужно просто поучаствовать в коротком опросе. Найти его можно в описании. Идем дальше. Третье место у жены Джей-Зи Песня Crazy in Love Припеве поется... Love got me looking so crazy right now. Твоя любовь сводит меня с ума, если дословно твоя любовь заставляет чувствовать меня сумасшедшей. Мы можем использовать глагол get и окончание in, если хотим сказать о том, что что-то вызывает или к чему-то приводит. Проще понять на примерах. It got me thinking. Это заставило меня задуматься. This movie got everybody in the audience crying. Этот фильм заставил всех в зале плакать. Потренируемся? Напиши в комментариях фразу «Это видео заставило меня учить английский». Давай-давай, я слежу, серьезно. Нет. А вообще сингл Crazy in Love вошел в дебютный альбом певицы, и вот что она о нем сказала. Crazy Love мой новый сингл. В нем так много энергии, возникает чувство, будто это и есть сама реклама. Классное выражение. It feels like something. Такое чувство что или похоже что. Опять же, понять проще например. примерах. Feels like rain. Похоже что будет дождь. Feels like rain. или I know what that feels like. Я знаю, каково это. I know what that feels like. На втором месте списка Rolling Stone песня Jay-Z 99 Problems. Разбирать ее сегодня не будем, у нас все-таки есть возрастной ценс на канале, но там есть все-таки одна классная, повторяющаяся и вполне цензурная фраза Hit me. Да, дословно это переводится ударь меня или "врешь меня, но это еще переводится как порази меня. Например Hit me. Еще от себя добавлю, что эта фраза «Hit me» была в названии одной известной песни, Бритни Спирс, «Hit me, baby, one more time». Hit me, baby, one more time. И там Hit Me означает «позвони мне». Ну, такой сленг был у подростков в то время. Однако песню эту запрещали публиковать под этим названием, потому что звучало как будто «ударь меня еще раз». Призыв к насилию уже, очевидно. Ой, дураки, а. Поэтому, спорим, вы даже не замечали этого, но абсолютно всегда и везде, где эта песня публикуется официально, она называется «многоточие Baby One More Time». Но все и так понимают, о чем речь. Правда? А на первом месте в списке Nels Barkley. Crazy. Вообще, если название Nels Barkley вы слышите впервые, то вы наверняка знаете вокалиста. C-Low Green. Тоже нет? Ну тогда слушайте песню, она точно должна быть вам знакома. I Песня вышла в 2005 году, то есть она почти совершеннолетняя, ей 17 лет. Интересно, у нас есть зрители, которые младше этой песни? Дайте знать в комментариях. Кстати, интересно, что группа впервые с этой песни выступила в эфире MTV, и одетые они были в костюмы из «Звездных войн». Песня есть классное выражение. Да, я отстал от жизни. But it wasn't because I didn't know enough. Но не потому, что я недостаточно знал. А потому что знал слишком много. Выражение out of touch обозначает потерять связь. Можно сказать в прямом смысле. Он будет без связи или вне зоны действия сети. И он упомянул, что уезжает из города, так что будет без связи. А еще можно сказать в переносном смысле, потерять связь с кем-то или с чем-то. И если мы говорим про потерять связь в смысле общения, то есть еще противоположная фраза in touch. Ну вот, допустим, weeks. Он обещал быть на связи, но на самом деле мы не общаемся несколько недель. А вот журнал Billboard поставил на первое место в топе песен нулевых другую песню. Группа Destiny's Child с песней... Ой, это надо по-другому сказать, сейчас. Say my name. Кстати, в припеве есть полезный фразовый глагол to hold back. Be no reason why you're acting strange? Должно быть нет причины, почему ты ведешь себя странно. Nobody's holding you back from me. Никто не удерживает тебя вдали от меня. To hold back означает сдерживать или удерживать. Вот, например, можно сказать ⁇ Don't hold back, не сдерживай себя wow, ⁇ или ⁇ Nothing can hold you back. Ничто тебя не остановит ⁇ Пишите в комментариях, какая песня, на ваш взгляд, является главной песней нулевых. Может это Crazy от Nals Barkley? Или от Destiny's Child? А может у вас есть свои варианты песен, которые должны быть на первом месте? Ждем ваши сентябрь горит, то есть ждем ваши варианты в комментариях. Вот такой топ у нас получился. Пишите в комментариях, ждете ли вы продолжения и хотите ли, чтобы мы перешли к другой эпохе, допустим, ближе к нашему времени лучшие песни из 2010-х. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте пройти в описании по ссылке опрос и получить бесплатный урок обучения английского по фильмам. Спасибо, что смотрели, всем пока!